Это действительно очень большая проблема для тех, кто начинает понимать, что люди все не равны друг другу. И если допустить неправильное поведение в каких-то моментах, то можно очень сильно уронить себя, в том числе в рамках потери прав. Первое, на что следует обратить внимание и всегда помнить то, о чем я говорила в ответе на вопрос Михаила, это исключить из своего сердца такое понятие, как сопереживание. Сопереживать это поставить себя с кем-то на один уровень, фактически отождествить себя с ним, стать им же. В данном случае в контексте заданного вопроса это уронить себя на позицию, на которой тебе находиться ни в коем случае нельзя. Поэтому сопереживание как метод коммуникации, как метод общения должен быть из сознания и с ключом. Сопереживание людям. В силу определенных социальных обстоятельств мы находимся рядом с ним, мы живем среди людей. И э, даже если мы понимаем о том, что э, ближайшее и не очень ближайшее окружение принадлежат различному культурному, другому культурному слою и другой касте, что более важно, э, общаться нам с ними все равно приходится. Другое дело. Э, что в этой ситуации очень важно жестко блюсти себя, вот то, что китайцы называют сохранять лицо. Никогда не забывать, кто ты и что отождествление себя с каким-то другим лицом даже в мыслях на определенном уровне может повлечь за собой достаточно серьезные последствия. При этом очень важно не нагнетать ситуацию, то есть не оскорблять, не унижать, ни в коем случае не указывать на место людям, которые, как сам понимаешь, находятся на позиции ниже, понимать, что они проходят проблемы своего роста, и то, что они находятся на своей позиции, это не плохо или хорошо, это просто так есть, каждый проходит свои стадии становления. Ну, представить себе, что ты находишься в десятом классе в школы, а не в пятом. Ты будешь к ним предъявлять претензии, почему они не знают то, чего знаешь ты? Нет. Почему они не умеют то, чего не умеешь ты? Нет. Ты будешь относиться к ним как к детям, как к подросткам, которые проходят какие-то этапы своего становления, которые проходят этапы развития. И если вот об этом всегда помнить, то в принципе никаких конфликтных ситуаций и уж тем более потери прав не может быть. Если ты начинаешь вести себя точно так же, как они, делая тем самым демонстративный вид, посмотри, мы с тобой одинаковые, вот в этом случае ты безусловно себя роняешь. Максимальное дистанцированность и уважительное отношение не в плане того, что ты их уважаешь, а в плане того, что ты не допускаешь понебратства. Вот здесь вот очень важно. Не допускать понебратства с теми, с кем, кто не является тебе братом ни по сути, ни по крови, ни с кем бы ни. Не заводить близких контактов, и уж естественно, не вступать в семейные отношения, не рожать детей от представителей низшей касты. Это и для женщины, и для мужчин закон железный. Да. А если ты уже состоишь в браке с человеком кастой ниже тебя? Значит, это твоя карма, с которой тебе придется жить дальше. Это будет твой выбор, неси за это ответственность. То есть расторгать брак по этому женщине? Ни в коем случае. Это, это еще хуже чем вступать. Это вот еще хуже. Это был твой осознанный выбор когда-то, неси за него ответственность. У тебя же были мотивы вступить в брак с человеком нижней касты, любовь там называется. Да, вот -вот его. Неси за это ответственность, если ты воин, если ты мужчина. Даже если ты понимаешь, что отношения уже вышли, вышли немножко в другую стадию, что они уже не являются теми, с какими они были иначе, это не является основанием для того, чтобы презреть свои обязательства. Это основ... является основанием для того, чтобы делать выводы и еще с большим рвением выполнять свои обязательства по отношению к ребенку, который никакого отношения к твоим внутренним процессам не имеет. В конце концов в нем есть 50 процентов и твоей крови, И никто не знает, в какую касту он вырастет. твоя задача помочь ему сравняться как минимум с тобой, как минимум. Супругой, ну тут дело-то такое. Да? Но причем в, в мужской жизни, в мужском процессе кастовое нарушение в плане жизни не играют такой серьезной роли, как в женской. Вот если женщина себе позволит, то сработает закон, однозначно сработает, за раба идущая рабой становится. То есть если женщина выходит за представителя замуж и рожает детей до представителя более нижней касты, она автоматически автоматически, без вариантов, становится на его уровне И пока она этот брат не расторгнет, и пока она не сделает себе, скажем так, новую, новый статус, новую свою целостность, не оформлена в другом ключе, она будет являться тем, кем она является. Поэтому для женщин подобные оплошности, как правило, более, более серьезно отображаются и на карме, и на жизни, и на судьбе, и на всем остальном. Вот. Что касается обычного повседневного бытового общения, если ты точно не знаешь, кто перед тобой, держи дистанцию на всякий случай, пока это точно не выяснится, кто перед тобой.